Ева малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – вера в чудо. Кто не верит в чудеса, в того не верит счастье. Я утверждаю, что эта формула работает, поскольку сам знаю на себе и на примере тысяч людей, которые счастливы лишь благодаря тому, что верят в чудеса. Порой самые банальные, смешные и наивные вот – в Деда Мороза. Это люди, которые верят в Бога. Это люди, которые верят в судьбу. Это люди, которые верят да во что угодно, в мультяшных героев. Конечно же, не по-настоящему верят, не всей душой, но это люди романтики. Это те люди, которые допускают, что не все зависит лишь от них. Они верят в то, что есть сила Господня. Они верят в то, что есть сила Вселенной, сила разума. Это те люди, которые допускают, что в мире не все управляет. Химия, физика, математика, биология и так далее. Это те люди, которые допускают, что в нашей жизни есть доля чего-то волшебного, иногда колдовского. Это те люди, которые не 100% прагматичны. Они верят в добро, верят в счастье, помогают людям, веселятся от души, мечтают, загадывают желания. Это те люди, которые просто живут счастливо которые умеют жить счастливо благодаря тому, что они немного наивны, в меру романтичны и позволяют чудесам происходить, лишь просто веря в них. Это так просто, просто верить. Верить, что повезет, верить, что встретишь свою любовь. Просто так, из-за наивности, из-за того, что ждешь, из-за того, что стараешься. Не нужно быть человеком до глубины души, полностью прагматичным, который считает, что все происходит лишь благодаря ему. Есть в мире силы, которые помогают нам, чем бы мы ни занимались и какой бы вектор мы не преследовали в своих побуждениях. Если человек зол, его преследует зло. Если человек добр, его не покидает добро. Так вот, если вы верите в чудеса, с вами будут происходить чудеса. Если вы читаете книги, Любите детские сказки, если вы в меру романтичны и немножечко фанат этих всяких старых прибаудок, всевозможных присказок, немножечко суеверны в меру, чтобы вам это не мешало жить и вас не называли чудаковатыми, то вы будете счастливы абсолютно всегда. Эти люди немного странные, всегда интересны, всегда в прекрасном настроении, читают книги, смотрят фильмы, ходят в театры. Это все люди, которые гуляют на свежем воздухе, занимаются спортом, пишут книги, читают стихи, играют музыку, фотографируют, творят, пишут картины, ходят в плавание, прыгают с парашютом, ныряют на глубину. Это романтики. Вот эти люди верят в чудеса. Огромный мир внутри этих людей. Там нет пустоты, которая подчинена лишь математике, физике, химии. Это те люди, в которых верит счастье, и она ждет любого подходящего момента, чтобы ворваться в их жизнь и наполнить их жизнь радостью, весельем, чудаковатостью и всевозможными небылиными вещами, в которые не верят люди. И не верят те люди, которые называют себя, к примеру, атеистами, либо теми, которые считают, что все в мире объяснимо, все подвержено лишь науке будьте немножко другим, будьте чуть философом, немножко волшебником, чуть-чуть колдуном, будьте немножко странным, позволяйте жить так, чтобы иногда удивлялись люди вокруг вас, чтобы кто-то порой крутил пальцем у виска, это будет некая аура загадочности, веселья, волшебства, детства, романтики, философии, это так замечательно, Просто верить чудеса, во всех этих сказочных героев. Просто верить в то, что мир сотворен Богом. Что мир сотворен некой силой, которую мы не можем ощутить, но которую чувствуем. Это так прекрасно быть другим. Так прекрасно быть счастливым. И так прекрасно быть счастьем услышанным. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.